Что же произойдет в пятом сезоне Леди Баг и Супер Кота? Хей! Всем привет, друзья! С вами я Зульфат Бро и сегодня будет довольно необычный выпуск. Сегодня я расскажу вам теорию, о которой рассказывал вам в предыдущем ролике на основном канале. Теория очень интересная и занимательная, поэтому не забудь поставить лайк, ведь по правилам как только набирается тысяча лайков, я начинаю делать новый выпуск. Не забудь подписаться на этот канал, если ты здесь впервые. Ну и нажми на колокольчик. Ну а теперь... Waktuali! Прежде чем приступить к данной теории, парочка свежайших новостей. Буквально недавно поступила информация о том, что пятый сезон уже вовсю готовится к показу. Более того, поступила более детальная информация, которая гласит о том, что в июне начинается рекламный показ пятого сезона. То есть пятый сезон будут рекламировать и продвигать. А для такого рода рекламы обязательно требуется хотя бы несколько новых кадров, да и вообще, какой-то хотя бы готовый контент. Поэтому уже в июне ждем новые сливы и, возможно, даже сливы отрывков некоторых фрагментов эпизодов, как, например, это было с четвертым сезоном. Кстати, на ютубе уже правила по отношению к такому контенту и отрывки будут выходить сами знаете где, ссылочка в описании. Ну а теперь о том самом спецэпизоде, который, возможно, таки действительно проливает свет на то, что же произойдет в пятом сезоне. Итак, в последнем ролике на основном канале мною было сказано очень много полезной информации, среди которой можно было услышать действительно жесткие спойлеры. О событиях 5 сезона, 6, а возможно и 7. На данный момент это неизвестно, однако справедливо спросить меня о том, что же мне дает такое право так красиво заявлять об этом. Ну во-первых, это действительно настоящий и реально анонсированный будущий эпизод, спецэпизод, который выходит после окончания пятого сезона. Именно после окончания, но никак не во время показа. Да, эта деталь стала мне понятна прямо сейчас, объясняю. Вот будет показан этот спецэпизод, но к тому времени, когда его нам будут показывать, мы уже с вами будем ждать шестой сезон, а все серии пятого сезона к этому моменту уже увидим. Здорово, не правда ли? Это означает, что спецэпизод будет показан возможно, в начале показа серии шестого сезона, если конечно же шестой сезон выйдет этом-весной 2023 года, потому что дата выхода данного спецэпизода про пластик назначена на весну 2023 года. Во-вторых, из синопсиса мы понимаем две кардинально затрагивающие вещи. Давайте еще раз расскажу вам синопсис для начала. Маринет понимает, что ее город Париж заполнен мусором из пластика. Она принимает попытки лично встретиться с крупнейшим производителем пластика и убедить его очистить город. Но героем Предстоит встретиться с человеком куда более страшным, чем некоторые суперзлодеи, с которыми они сталкивались и сражались. А что если суперзлодей Монарх решит агуматизировать этого пластикового магната? Конец синопсиса. Итак, что мы узнали? Первое. И у Лидибаг, и у Суперкота все хорошо после окончания пятого сезона. Они также борются со злодеями. Второе. Бражника зовут Монарх. Либо это совсем другой бражник, который так себя называет. Итак, данный спецэпизод запланирован на 2023 год, что гарантированно говорит о том, что события в нем по логике вещей происходят после пятого сезона, ну и в начале шестого. Однако всегда есть вероятность того, что сценаристы могли сделать так, что данный спецэпизод, а точнее события в нем будут разворачиваться абсолютно в другом измерении, которое абсолютно нелинейно по отношению к мультсериалу. Но при таком раскладе это будет слишком нелогично. Обязательно напишите в комментариях ваше мнение насчет данной теории. Кстати говоря, мы ее активно обсуждаем в нашем телеграм канале. Ссылочка в описании, друзья. Ну а у меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Помните про наш уговор. Тысяча лайков выходит новый ролик. Ну а с вами был я, Зульфат. Еще увидимся. Озаряют мои веки Лунный свет качает реки, надо мной кружит пепел Двигай телом, двигай в реве. Вс покажу, как дод надо вот так мой страх, мой драк, не курю. Затяг это был зрик. Так но стоп, но драк туманду, бак ван, кил то заряд мои веки. Лунный свет качает реки.